Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Салат оливье ничем не заменить. Это больше, чем салат. Это традиция. Я предлагаю просто два очень вкусных салата, которые будет уместно подать и на праздничный стол. Первый салат из капусты. Ее нужно тонко нашинковать. Сыр твердых сортов порезать на маленькие кубики. Измельчить зеленый лучок и грецкий орех. Поджарить бекон или вареную колбасу. Выложить все ингредиенты в большую емкость. Приготовим заправку. Она мне очень нравится и подходит ко многим овощным салатам. Горчицу, винный уксус и растительное масло довести до однородности, приправить на свой вкус. Добавить сметану, не кислую, перемешать. Заправить этим соусом салат. Дать ему совсем немного настояться. Салат получается хрустящим, вкусным и сытным. Сочетание элементов беспроигрышное. Очень вам советую его приготовить. Второй салат более утонченный, но закусывать им одно удовольствие. Свежий, легкий, хрустящий. Огурцы порезать на средние кубики. Лук полукольцами. Очищенное авокадо тоже порезать на кубики. Укроп мелко порубить. Копченую семгу, измельченную кусочками и все остальные ингредиенты закинуть в миску. Приправить. Салат. Полить растительным маслом, можно оливковым. Выжать сок лимона. Все тщательно перемешать. Вкусно получается, поверьте. Пробуйте, готовьте. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто.